Ну, допустим, возьмем ситуацию. Идет конфликт между мужчиной, женщиной, муж, жена. Допустим, мужчина говорит, ну ты понимаешь, ты вообще просто. Он очень сильно как бы на нее давит психически, нажимает. Она ему просто говорит, да ты сам такой. Ну, чуть-чуть, прям вот так, чуть-чуть нажала, и у него То есть его уже сносит. Так, женщина, или нет? Да. Ну, то есть... Ну, женщине не составляет никакого труда поддеть мужчину вообще. То есть у нее внутри вот эта сила характера настолько сильная, что ей спорить с мужчиной вообще без проблем. Она его поддевает вот так вот. Но поменять его образ жизни невозможно практически. Ну, то есть зацепить мужчину легко для женщины, а поменять его практически невозможно, потому что там, где образ жизни находится и поведение мужчины, там находится броня, у него очень жесткая как бы, структура, связанная с его поведением, его способностью действовать, что-то делать. Очень неизменная, как привычками, очень неизменная структура в психике, а связанная с характером, его структура очень мягкая, и динамичная. Так, например, мужчина был гневливым. Прошло несколько лет, он перестал гневаться и стал смиренным вообще стал совсем по-другому себя вести если захотел понимаете? то есть если мужчина захочет он может поменять свой характер но поведение работу взгляд, ну как бы взгляды привычки поменять мужчине практически невозможно Вот каким ты был таким ты и остался в этом плане но поменять свой характер мужчине реально очень легко часто женщина она говорит не характер этого человека не нравится. Это неправильное вообще мышление. Если вы видите, мужчина нужными делами занимается, у него правильная направленность жизни. Это самое главное, а характер подрихтуется. У женщины внутренний цилиндр намного психически сильнее, и поэтому. Но она при этом внешне очень ведет себя деликатно, чувствительно. И поэтому, допустим, возьмем, семья создалась. да? Женщина такая очень скромная, такая деликатная, чувствительная. Она никого не трогает. Мужчина такой, типа, я все тут главный командир. Все. Вот такая ситуация, да? Теперь возьмем бабушку и дедушку. Дедушка такой зачуханный, такой, никого не трогает, уже такой смиренный. Бабушка ходит такая, это здесь, это что такое вообще здесь происходит? Чувствуете, какие изменения произошли за 40 лет совместной жизни? Как вы думаете, почему? Потому что каждый человек, в конце концов, переходит на внутреннюю природу во время отношений. Женщина в семейной жизни господствует. Она обладает огромной силой в отношениях. А мужчина, наоборот, в семейной жизни слаб. Реально слаб, ему очень трудно господствовать. Поэтому рано или поздно мужчины есть два варианта. Или сложить оружие и как бы подчиняться жене, или второй вариант — сотрудничать, жить в гармонии с ней. Вот второй вариант — это единственный, правильный. А первый вариант — это тот, который разрушает мужчину как Личность. Но, тем не менее, есть такая притча ведическая. Притча всегда предназначены для того, чтобы понимать, как устроен мир. Они глупы внешне, но они могут очень глубоко дать понимание вещей. Такая интересная притча. Один учитель, наставник, поставил своих учеников между перед собой взрослых уже семейных людей и говорит: сделайте шаг вперед те, кто в семейной жизни подчинены своей жене. И все сделали один шаг, кроме одного. И он подошел к нему и говорит, что ты правда как бы можешь управлять ситуацией в личной жизни, прям властелин своей судьбы в этом вопросе. И он говорит, вы знаете, учитель, просто моя жена попросила меня не унижать себя в присутствии как бы, своего учителя. Ситуация оказалась еще сложнее. <смех> Итак, гармония. Правило номер один. Часто бывает так, что мужчина думает, что он сейчас вот гайки закрутит, и все будет классно. Что он справится со своей женой таким образом. Печальный опыт как бы, исследований показывает, что... Когда мужчина постоянно диктует свои условия, ему так легче жить в принципе, потому что женщина может, ну, просто действовать на этой внешней волне, на войне, на волне вот этого внешнего психического каркаса. Он говорит, допустим, ей, вот так надо себя вести. Она а раз, хорошо, я буду так себя вести и все, ей в принципе не сложно. Но в этом случае близких отношений нет, потому что Близкие отношения означают, что у женщины есть определенные правила, принципы жизни, взгляды, которые ей очень трудно поменять. И поэтому ситуация личной жизни должна складываться с очень сильным учетом именно того, как устроена психика женщины, а не того, как хочет мужчина. Например, некоторым женщинам по природе легко подчиняться мужу. По природе легко. А некоторым женщинам, чтобы подчинить себя мужу, ей нужно с ней по-доброму поговорить и объяснить ей, почему так. Иначе она себя подчинить просто не может. У нее нет такой возможности. Но, конечно, если на нее рявкнуть, она будет как бы ходить, если она любит мужа, она будет ходить по струнке, но это все не длится долго. Точно так же, как у змеи копится яд, и она потом уже жалит очень больно, так и женщина которая входит по струнке просто потому, что ее зажимают, она копит в своем сердце вот это недовольство внутреннее и потом совершенно безрассудно бросает мужа и уходит из семьи. Знакомая история. Мужчины, поднимите руку, кто уже проверил на себе этот метод, кому уже так не повезло. Есть такие. Мужчина обычно секретничают. Хорошо, поднимите руку женщины, кому пришлось из-за этого уйти из семьи. Женщина более откровенная обычно. Итак, видите, то есть сотрудничество, взаимопонимание означает прежде всего знание. Если мы знания не имеем друг о друге, как мы сможем друг друга понять? У нас нет возможности просто, ой, я извиняюсь, случайно нажал. Итак, давайте тогда изучать. Вот смотрите, допустим, мы взяли одну сторону отношений. Мы взяли отношения, в которых мужчине хорошо, женщине тяжело. Бывают другие отношения, в которых женщине легко, мужчине тяжело. Как выглядят эти отношения? В этих отношениях все происходит наоборот. Женщина постоянно диктует свои правила игры, то есть она в семье постоянно рассказывает мужу о том, что ей нужно и как она хочет жить. А мужчина в принципе не против, в принципе, не против но слишком много правил. Понимаете, если взять, допустим, женщину и все правила свои осуществлять, то у мужчины просто расплавятся мозги. Потому что ну, то, что женщина считает важным, мужчине надо все бросить и только этим заниматься. Понимаете? То есть имеется в виду то, что этих правил в женской психике очень много. И если даже мужчина полностью подчиняется женщине и делает все так, как надо, он ее любит, то тогда в этом случае он будет постепенно уставать, перенапрягаться, и может сломаться и бросить жену. И знаете, интересно, когда он бросает такой мужчина, он говорит, «Ты хороший человек, и тебе надо найти себе, искренне говорит, человека лучше, чем я, потому что я ну, хочу жить так, как для тебя нужно, но у меня это никогда не получится» знакомая история ну то есть он не то что он уходит потому что она ему не нравится а он уходит потому что он ну, не способен считает себя неспособным выполнять ее требования понимаете теперь давайте вернемся назад и спросим себя А почему так что в одних случаях мужчина зажимает женщину а в других случаях женщина мужчину и это бывает одинаково часто как вы думаете от чего это зависит и люди сознательно идут на эти вещи. Как вы думаете, чем это связано? Это связано вот с той темой, которую мы сейчас обсуждаем. Эта тема называется «Энергия любви». Энергия любви, которая является основой жизни. Сейчас мы об этом будем с вами говорить. Это важный момент. Прежде чем говорить об этом, мы а, сначала послушаем определенную песню. Ну ладно, я, может, самую спою. Сейчас не нахожу. У меня сегодня день такой счастливый, Что не петь нельзя. И с любовью вместе к нам приходят Песни словно в дом, друзья. И к тебе сегодня я пойду, Сто дорог в одну сведу, Сто тревог затихнут, И рассветы вспыхнут. Будет вся земля в цвету, Я не верю, что бывает, у любви короткий век, даже время отступает, если счастлив человек. Ну то есть, о чем эта песня? Эта песня поется о ценности любви. Все события плохие отступают в жизни человека, если он полюбил. Но здесь есть один тонкий момент. Как вы знаете, без этого не бывает в нашей жизни, без тонких моментов. Дело в том, что заключается, что любовь не может течь в две стороны одновременно, как бы мы хотели. То есть, как мы говорим, взаимная любовь. Она может так начаться взаимной. Люди могут любить друг друга взаимно. Так может все начинаться. Но потом в жизни всегда все получается немножко иначе. Всегда любовь одного человека пересиливает, любовь другого. Ну, то есть, другими словами, река любви всегда. В семейной жизни течет только в одну сторону. Давайте сейчас об этом поговорим, потому что это напрямую связано с темой взаимоотношений или взаимопонимания. И какую цену надо платить, чтобы эти взаимоотношения были и взаимопонимание было. Вот смотрите, то есть если я люблю свою жену, как вы думаете, как будут складываться отношения? Я люблю жену, а жена дарит мне энергию любви. Причем это происходит неосознанно, не то, что она вот берет и дарит прямо. Это так устраивает просто сама жизнь. То есть я люблю жену, а жена дает возможность себя любить. Это не значит только так, вот в одну сторону невозможно. Невозможно, потому что ситуация крайне критическая. Вот смотрите, допустим, если кто-то кого-то сильно любит, а у того чувства не вспыхнули, то тогда этот человек никогда не будет жить с этим человеком. Это невозможно просто, потому что он теряет силы. У меня была ситуация, одна девушка сказала, я говорю, не могу с этим молодым человеком жить, он хороший, классный, но мне с ним очень тяжело. Я говорю, а в чем проблема, это в чем трудность? И он встает, она не рядом вместе на лекции, говорит, у нас нет трудностей, у нас классные отношения, мы любим друг друга, Олег Геначи, будем вместе. И он ей говорит, ты согласна, что мы любим друг друга? Девушке говорит. Он не знает психику девушки, что девушка, она готова поступить истиной ради гармонии. То есть, ну, допустим, если девушке напрямую сказать, ты согласна, что вот это так, если это речь идет о любви, она скажет, ну, в общем-то, так. Ну то есть, понимаете, то есть она не будет против того, что она его любит. Но потом наедине со старшим она скажет, что-то у меня чувств нет никаких к нему. Но почему же она тогда там собрала? Молодой человек будет сомневаться, он говорит, ну как, она мне говорит, что она меня любит. но ну, точно, я это слышал. Видите, здесь уже надо учитывать особенности психики. Женщина она не может как бы дисгармоничную ситуацию создавать, поэтому она деликатна по природе и очень трудно ответить э, так, чтобы человек сильно расстроился. Поэтому она отвечает уклончиво так, чтобы как бы более-менее все нормально было. Тем более, что человек меня любит, так я как могу его разочаровать? Итак, вот та ситуация, в которой меня сильно любят, а я еще чувств не испытываю выматывает всю психику. Человек очень сильно устает от этих отношений, просто невозможно в таких отношениях жить. И поэтому такие отношения не возникают. То есть это называется безответная любовь. Когда человек очень сильно влюбился, но назад еще не успели чувства прийти, в этот момент отношения разрушаются. Теперь сразу возникает вопрос, а что мешает чувствам прийти назад? Как вы думаете? Взаимность почему не возникает в каких-то случаях? Знаете? Потому что воздействие энергии любви очень сильное и непреклонное. Это то же самое, как река сметает плотину. Понимаете? То есть человек даже не может среагировать, потому что ему не дают шансов. На него так, такая идет реакция, такая волна, что человек просто не способен ничего включить, потому что из него высасывают все силы. Что такое влюбленность? Это я забираю энергию любви у кого-то. Понимаете? И человека все забирает, он даже не успевает как бы что-то дать, потому что у него ничего нет. Вот представьте, вы приходите ко мне домой, все забрали, и потом говорите: может, что-нибудь дашь? Еще как Винни-Пух, да? А что, у вас еще что-то есть? «Пятачок, вы еще что-то хотите?» Он выдал себя, а у вас еще что-то есть, осталось. Ну, то есть, когда у нас все забирают, у нас нет возможности, и Пятачок был в этой ситуации, очень чувствовал себя плохо, хотя Винни-Пух, он активно любил всеми чувствами, ему нравилось у Пятачка. Ну, ситуация патовая, здесь ничего не сделаешь, но теперь мы уже вместе. Если мы уже вместе, мы живем вместе, значит, было все не так. Это тоже правило. Человек не может выйти замуж в том случае, когда чувства не возникло. Что-то возникает. Но вот именно что-то возникает, потому что поймите, что. Даже если есть взаимная влюбленность, потом она все равно, эти отношения переходят, река все равно пересиливает у одного из двух и начинает течь почти в одну сторону. Конечно же, чуть-чуть что-то идет назад, иначе как можно жить вместе. Вот теперь слушайте результат. Результат. Давайте поговорим об отношениях. Вот есть два человека. Допустим, муж любит жену. Какой будет результат? Давайте опишем его. Первый результат — жена будет от него требовать, а он будет подчиняться. Слышали? Я не говорю сначала, что происходит. Сначала, конечно, они будут ругаться, там, обижаться друг на друга, но если они пожили пять лет вместе, шесть лет вместе, то результат всегда будет один и тот же. Жена будет требовать, он будет подчиняться. Почему? Потому что такова цена энергии любви. Тот, кто любит, тот и подчиняется. Потому что есть за что платить своим поведением, своим подчинением. В интересно знать? Некоторые говорят, этот мужчина никогда никому не будет подчиняться. Он всегда директивный, властный. Но не факт. Я видел много примеров, когда мужчина подавлял, с женщину в отношениях потом приходит другая женщина и он ходит перед ней как шелковый почему потому что энергия любви течет в другую сторону и здесь уже ничего не сделаешь он может и сильный характер иметь но он с ней не может себя по-другому вести потому что она ему дарит от энергии любви так устроена по судьбе есть один одна проблема небольшая которая становится постепенно очень большой знаете какая проблема Проблема заключается в том, что тот человек, который дарит энергию любви, начинает постепенно гордиться собой и наглеть. Неизбежно. И это заметить невозможно в себе. Невозможно, мои дорогие. Такой человек начинает вести себя цинично, унижать близкого человека, и при этом он не чувствует, что он делает что-то не так. Интересно, когда он попадает в ситуацию, в которой вскрывается его проблема, например, он видит другие отношения в семье, этот человек, который чуть-чуть обнаглел. Будем говорить чуть-чуть, да? Ну вот так, скромно. Хотя потом я еще кое-что скажу. И вы поймете, что чуть-чуть никогда не, не бывает. Вот. Ну, человек чуть-чуть обнаглел, допустим, да? Он когда попадает в ситуацию, в которой, наоборот, энергия любви действует в другую сторону, и, допустим, мужчина обнаглел, у него жена на побегушках, и он видит ситуацию, в которой мужчина ведет себя очень деликатно с женой. Его эта ситуация вызывает недоумение. Если это его друг, он говорит, а что ты это? Ну, ты что? Давай это, ты же мужик, давай веди себя с ней как бы нормально, что ты ей там бегаешь за ней. Понимаете? А в его случае это невозможно. Потому что цена платится только... Ну то есть с одной стороны деньги, с другой стулья, понимаете? Поменять мы сами не сможем. Но здесь есть интересные вещи, интересные закономерности. Вот эта энергия любви течет в одну сторону, только какое-то время в течение семейной жизни. И этот ход, ход течения замедляется через какое-то время, и это примерно от 6 до 9 лет совместной жизни. И в это время наступает интересный феномен, в котором тот человек, который служит или принимает энергию любви, постепенно начинает бунтовать. А в это время тот, который отдавал энергию любви, уже совсем обнаглел. Знаете, почему тот начинает бунтовать, который м, принимает энергию любви? Потому что вот это течение постепенно со временем ослабевает. Интересно знать, что со временем в отношениях должно все произойти наоборот. То есть приходит время, и энергия любви должна потечь уже в другую сторону, потому что м, это скорее как сообщающиеся сосуды, нежели как река, которая течет в одну сторону. Понимаете? Ну то есть река, текущая в одну сторону, это Бог и человек. То есть всегда мы от Бога будем получать, как, как река впадает в океан, так и мы впадаем в энергию Бога. Если говорить о любви к Богу, то она всегда односторонняя, то Бог всегда нас любит, будет любить больше, чем мы можем себе представить, чем мы его любим, понимаете? Здесь всегда вот так. Например, когда мы говорим о судьбе, я не могу так больше жить, мне, мне, мне нужна пощада, то это слова к Богу обращены. Хотя и мы себе говорим. И это означает, что несмотря даже на то, что нам не положено, какие-то поблажки будут даваться свыше. Понимаете, какие-то шансы, возможности будут нам свыше даваться в виде знания, в виде развития личности, в виде разума и так далее. Так работает Господь в сердце человека. Я да объясняет, что помимо души, вот здесь также находится сверхдуша или представительство Бога. Сверхдуша, у них есть определенные функции, то есть Господь действует в нашем сердце в виде совести. Он нас учит, что такое хорошо и что такое плохо. Это не наша совесть, это не наша функция, это функция Бога. Мне говорят, у меня своя совесть. Совесть не может быть своей. Или ты чувствуешь совесть, или ты бессовестный. Но из двух. Или ты чувствуешь Бога в сердце, или не чувствуешь. Потому что если человек чувствует совесть, также и другие функции Бога в сердце будут доступны. Какие еще есть функции? Первая функция интуиция. Интуиция это не мое. Потому что есть энергия будущего и есть энергия прошлого. Высшей истине известно это нам. Нет. И, допустим, человек говорит, я на этом самолете не полечу. Вот когда. Турции разбился самолет с русскими туристами из Питера, то я нашел в, в описании этой ситуации одну интересную историю. Я сейчас вам расскажу. Один э, Стюарт не полетел на этом самолете, хотя там работал и остался жив. Знаете почему? Потому что его отец за две недели до этого сказал, сынок, я, говорит, увидел сон, в котором ты разбиваешься вот на этом рейсе. Пожалуйста, уволься из этой компании, потому что иначе тебе придется там лететь. И так как этот сын верил своему отцу, он долго думал и все-таки уволился из этой компании, хотя там была высокоплачиваемая должность, он все-таки принял его совет и остался жив. Понимаете? Так действует Бог в сердце. Он является интуицией, также он является памятью. Например, когда человек гневается на другого человека, то в результате гнева пропадает возможность помнить о его хороших качествах и хороших событиях, связанных с этим человеком. Например, мы говорим часто про близкого человека. «У меня с этим человеком не было в жизни ничего хорошего, и в нем нет ничего хорошего, Он, у него отвратительный характер. Это значит, что вы на него рассержены». Когда человек разгневался на кого-то, он теряет понимание о хороших событиях, которые были. «Мы не любили друг друга», он говорит, «и вспомнить не может, что любили». И он также говорит, «нечего любить, хотя есть чего». Понимаете, то есть гнев разрушает память о хорошем у человека. И если человек, допустим, совестливый по природе, если он захочет, если он начнет об этом думать, то он вспомнит что-то хорошее, по милости, совести. Совесть его заставит вспомнить. Или кто-то из родственников ему скажет, «Ну ты что, почему ты так думаешь, что у него нет ничего хорошего? Вспомни, у вас же были хорошие поступки, события». И если вы уважаете старших, то включится совесть в этот момент, потому что совесть включается через старших всегда в жизни человека. И в этот момент вы начнете вспоминать, что правда было хорошее, почему я так думаю. Это неправильное мышление. Итак, гармония может быть разрушена ходом времени. Веда объясняет, что время — это самая большая сила в этом мире, которая всегда движется в одну сторону. В грубом теле оно старит человека, время, в результате времени грубое тело стареет, а в психическом теле или в тонком теле копятся экзамены с течением времени. То есть наша жизнь предназначена для сдачи этих экзаменов и развития. Поэтому эти экзамены неизбежны. Если мы будем думать, что мы хотим жить счастливо, почему нас судьба мучает, потому что так устроен этот мир. Возьмем маленького ребенка. В детстве экзамены не выходят изнутри слишком сильно. И поэтому ребенок, он блаженный. То есть он даже если болен... По судьбе он все равно чувствует свое детство, то есть счастье в детстве все равно у него есть, потому что от него исходит энергия счастья, которую чувствуют родители, они его любят, естественно, потому что он маленький, от него исходит эта энергия счастья. И он счастлив от этой любви, которая его окружает. Ему все улыбаются. Но бабушке никто не улыбается почти за исключением тех, кто к ней очень близок. Тем более, что бабушку никто в попу не целует, как вот маленького ребенка мы целуем. Понимаете, то есть как бы результат течения времени такой, что у человека со временем меньше э, внутри, спонтанного вот этого счастья, как мы испытываем в детстве. Человек может с возрастом счастье испытывать только в результате труда души. Поэтому с возрастом человеку надо больше трудиться над собой. И это естественно для человека, трудиться с возрастом больше над собой. А молодость беспечна по своей природе. Молодым достается все легко, а взрослым с трудом. И даже влюбиться взрослому человеку непросто. Нужно трудиться над собой для этого, мои хорошие. А молодому — вот так, без проблем. Итак, течение энергии любви замедляется с ходом времени. Мы сейчас с вами включаем первое противоречие, которое разрушает семью, чаще всего с 6 до 9 лет совместной жизни. Первое противоречие заключается в том, что ход энергии любви замедляется, а человек, который отдавал энергию в любви, уже в это время достаточно обнаглел, чтобы реагировать на того, кто теперь энергию любви уже так сильно не получает, как раньше. А почему человек наглеет? Давайте я объясню позже. Есть причина серьезная. И если уж объяснять, то вы спросили, почему человек наглеет для про кого-то другого. Но если вы хотите понять, почему человек наглеет, слушайте про себя. Потому что иначе не поймешь.